Не ожидали? Если честно, я и сам не ожидал. Спасибо большое всем тем, кто активно писал и призывал продолжать вести канал. И поэтому сегодня новое видео. Погнали! В этом ролике я хотел бы рассказать о том, каким образом можно избежать большое количество микротравм. И если же вы их получили в процессе игры, либо на тренировке, на соревнованиях, то как можно быстро восстановиться. Мы все с вами знаем, что настольный теннис, как ни странно это звучит, достаточно травматичный вид спорта. Постоянно страдают колени, спина игровая рука и шея и для того чтобы избежать каких-то серьезных травм я рекомендовал мы вам использовать такую вещь как массажный ролик сразу хочу сказать что это не рекламный материал денег никто за это мне не платит я просто рассказываю о той вещи которую сам непосредственно использую в процессе тренировок итак Эту вещь придумал человек по имени Кэссиди Филлипс. Сам он принимал участие в триатлонах серии Iron Man. Вы можете почитать в интернете достаточно серьезные соревнования, на которых человеческое тело работает просто на износ. И после таких забегов на длинной дистанции у этого человека постоянно возникали какие-то микротравмы от которых он не мог избавиться долгое время. И э, он сам разработал этот ролик для того, чтобы более быстро восстанавливаться после таких изнуряющих физических нагрузок. В настольном теннисе данная вещь также будет очень актуальна. Сейчас ее активно используют сборные команды по настольному теннису. И не только. Во многих видах спорта используется эта вещь так как крайне полезная и эффективная. Теперь о физических характеристиках этого ролика. Состоит он из следующих вещей. Каркас – это плотный пластик в форме цилиндра. И все, весь этот каркас обволакивает некий пенный материал, который различается по жесткости. То есть эти шипы – одной жесткости, здесь поверхность другой жесткости, это часть третьей жесткости. Это сделано для того, чтобы благодаря упражнениям заменить ручной массаж. Это один из самых эффективных способов снять микротравмы, но не у всех есть время на это, у кого-то нет финансовой возможности, и поэтому такая вещь крайне будет вам полезна после тренировок. Теперь давайте э, я покажу, каким образом выполняются упражнения. Первую часть упражнения мы начинаем с головы. Выполняется это таким образом, вы можете держать ролик руками, либо выполнять без рук, либо выполнять без рук вот таким образом. Я предпочитаю держать его руками, потому что так более удобно. Таких повторений э, я рекомендую выполнять э, 15-20 раз. Далее мы переходим к шее. Кладем ролик под шею и э, выполняем повороты. Э, первый на в одну сторону. Раз, два, десять раз. И потом точно такие же повороты мы выполняем в другую сторону. И хотел бы заметить важную деталь, когда выполняется поворот шеи, то вы чувствуете, как мышца, которая располагается вдоль позвоночника, вдоль шейных отделов позвоночника, как бы перекатывается. То есть фактически выполняется ручной массаж. Далее мы переходим а, к следующему упражнению. Выглядит оно таким образом. Руки мы держим перед собой. Возьмем ролик в эту точку и делаем вот такие перекаты, не быстрые, чтобы качественно а, выполнить элемент. Могут возникать большие болевые ощущения, какие-то похрустывания, но все это нормальное явление, так как ваши мышцы и ваш позвоночник приходят в нормальное состояние. Далее, следующее упражнение таким образом это выполняется. Руки мы вытягиваем и уже перекатываемся, то есть, а, масса полностью у нас на ролике. Можно остановиться, зафиксироваться и а, немного полежать, а, чтобы получить максимальную эффективность упражнения. Также рекомендую полностью расслабляйте ваши мышцы, чтобы они не находились в напряжении для получения максимального эффекта. И мы лежим в одной точке, далее перекатываемся там на 3-4 сантиметра. И постепенно-постепенно от шеи мы уже доходим до поясничного отдела. Таким образом. Следующее упражнение, которое я делаю, это таким образом Раскатываем заднюю поверхность бедра, ягодичные мышцы. Тоже количество повторений э, на ваше усмотрение, но обычно это 10-15 раз. Дальше мы переходим на икры. Таким же образом это выполняется. Икры почему-то вызывают самые болезненные ощущения. Далее мы переворачиваемся на живот и а, выполняем раскатку ног. Обе ноги мы можем вместе раскатывать, а, либо вот таким образом каждая нога по отдельности, в общем, здесь кому как удобно. Правая нога выполняется, затем левая. Можно также а, раскатывать а, руки. В общем, здесь максимальное количество упражнений, которые вы можете делать. И повторяю, все это заменяет ручной массаж. И последнее упражнение, которое я хотел показать. А, ролик мы кладем в эту точку я нахожу здесь наиболее болевую, болевое место и специально немножко лежу и как бы перекатываюсь телом по ролику, это где-то в районе поясничного отдела и раскатываюсь, такие ощущения немножко покалывания и онемения, также выполняется там от 5 до 10 раз, либо можно просто полежать секунд 30, и затем вы переворачиваетесь на вторую сторону и выполняете точно таким же образом. На сайте производителя прочитал интересную информацию, что не стоит выполнять упражнения с данным роликом часто, так как ваше тело становится более восприимчиво к массажу, и эффект уже будет не таким большим и качественным. Я думаю, одного-двух раз в неделю будет вполне достаточно, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите комментарии, кто хочет потренироваться со мной в Москве, переходите на этот сайт. Либо пишите комментарии, ставьте лайки. И всем пока. Увидимся в следующих видео.